Всем привет! С вами снова интернет магазин Водолей. И сегодня к нам попало механическое реле давления для погружных и поверхностных электронасосов Аквариум ps 2 Чем оно выделяется на фоне остальных? Как его подключить? И самое главное, как его настроить? И теперь по порядку. Итак, реле Аквариум. Тип с 5 Что же это за устройство? Обычное механическое реле, но со своими изюминками особенностями. В комплект у нас входит, собственно, само реле. Руководство по эксплуатации. Оно уже гарантийный талон с инструкцией, как этим всем пользоваться, монтировать и обслуживать. Обязательно его нужно будет прочитать перед установкой. Особенностью этого реле является его запатентованная крышка, которая имеет такой вот хитрый ключик, который позволяет нам произвести открытие крышки отверточкой, которая находится на этом ключке. Да, видно. Открываем крышку. И что мы здесь с вами видим? Электрическая часть для подключения и механическая для настройки. Для настройки пригодится нам этот же ключик, который мы доставляем крышки. Здесь идет сразу у нас такой вот, такая головка, которая подходит как на гаечку для регулировки давления включения, так и на гаечку для регулировки дельты между включением и выключением что здесь куда подключается здесь все в принципе ясно и логично подписано мотор, мотор, линия, линия здесь классические заземления то есть мы попарно заводим вход, то есть линию подаем и фаза 0 заводим сюда и точно так же подводим мотор фаза 0 подключаем на верхнюю часть подключение довольно удобное под отверточку открутили, здесь спустился, такая вставочка вниз спустилась, можно провод вставить туда и просто поднять вверх, зажать. То есть не нужно там кольцом загибать, просто зачистили, вставили и зажали. То же самое касается контактов земли. Контакты на реле посеребренные Гайка у нас накидная под такую специальную прокладочку идет Удобно очень монтировать, не нужно... Мучиться. Особенностью корпуса является наличие здесь резиновой прокладки. Вот она идет по контуру и тем самым достигнута герметичность корпуса IP44. То есть мы получается зажимая крышку с вами гайкой зажимая, получаем здесь по краю по контуру максимальную возможную герметизацию для такого типа реле. Здесь точно под прижим идет. А кабельный вод у нас с вами герметизируется. Кабельный ввод герметизируется специально сальниками-прокладками. А, здесь регулировочные винты классические. Верхний, большой это включение насоса. Закручиваем, зажимаем. Включение. Давление увеличивается. Отжимаем, уменьшается. Здесь маленький гаечка это дельта. Включ, между включением и выключением. Регулируется точно так же. Зажимаем. Дельта увеличивается. Отпускаем. Дельта уменьшается. Заводская настройка на реле. 1,4 атмосферы. Включение насоса. 2,8 давление выключения. Минимальное возможное сведение между давлением включения и выключения 0,709 атмосферы. Регулировка в диапазоне от 1 до 5 атмосфер. Сейчас поставим его на стенд и попробуем подключить и настроить итак помучаем наш сегодняшний демонстрационный стенд наш опять же реле аквариум резьба у нас на трубопроводе с вами 1 4 дюйма так как гайка у нас накидная нам не составит труда установить нас сразу с прокладкой на наш стенд для этого нам понадобится еще с вами ключик на 19 и спокойно можно будет закрутить так как нам здесь будет неудобно потом подключить электрическую часть, то мы это сделаем сразу. У нас здесь нижняя часть – это линия, то есть подающая нам напряжение на устройство. И далее мотор – это будет подача на электродвигатель. Так Линия у нас будет выполнена через вилку. Запускаем провода. Вот здесь плотненько зажимается и ужимается кабель. То есть у нас получается здесь на круглом кабеле герметично. Получаем, разводим с вами фазу И0 налево-направо. Аккуратненько откручиваем немного. Вставляем контакт. И зажимаем. Желательно опаять контакт для того, чтобы получить стопроцентный контакт реле с проводом. Ну, мы так как это делаем на скорую руку, соответственно, для наглядности сделали так. Ну, землю завели туда. Почему я подключил первым эту часть, именно линию? Потому что, когда провода будут заходить на двигатель, они немного могут мешать перекрывать гайки, эти болтики. Для подключения нижней, поэтому мы сначала заводим эту часть линию. А сейчас заведем с вами напряжение на электродвигатель. Ставили проводочки. Точно так же герметично зажали плотненько. Так, только нам нужно чуть больше провода, чтобы дотянуться до верхней части. Не забываем про это. Поднялись повыше. Землю мы точно так же подключим на нижнюю часть на площадку. И здесь попарно земля, этот ноль слева, фаза у нас справа. Поэтому точно так же осуществляется подключение и на электродвигатель. Так как замыкание будет происходить. Тоже попарно не путать. Вот, получается у нас с вами фаза 0. Идет один под одним. Ну, землю мы условно сюда завели и подключили. Вот, это электрическая часть подключения. Теперь мы сюда будем подавать. Подключать сам электронасос, а напряжение наше пойдет на розетку. Итак, ставим на стенд. Все очень просто. Резьба 1 четвертая классическая стандартная, будь то это ваш пятиходовой ходовой штуцер или вы через переходник. Это делается. Разницы особо нету. И все. Мы подключили его на наш трубопровод. Так как мы это подключение делали на наш стенд, то обязательно и вы должны проверить, чтобы напряжение у вас в этот момент на ваши электропровода не подавались. Обязательно это должно быть, этот момент соблюсти. Иначе вы можете получить разряд электричества. Сейчас мы запустим наш стенд. Надо уже будет понимать, что реле будет работать под напряжением, поэтому электрической части мы не касаемся с вами, а работаем только ключиком по настройке. Настройку мы будем с вами осуществлять этими винтиками. Заводская 1.4-2.8, 1.4 атмосферы насос включается, 2.8 насос выключается. У нас здесь система реализована через плавный пуск от Акваконтроль. Мы сейчас запустим насос напрямую, вот это наш насос. Насос мы, собственно, включаем вот сюда. А сюда подаем напряжение. У нас пошла вода, кран открыт. Закрываем кран. Давление нарастает. У нас с вами уже двоечка. Вот, выключилось у нас где-то с вами 2,4 атмосферы. Ну, немножко отбросило обратно.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 И проверяем, где он выключается. Выключается он у нас с вами на получается где-то 3, и 2, 3, и 3. Если нам нужно добавить, опять же, добавляем. И проверяем, что мы получили. Верхние мы можем только практическим путем узнать. Включился ровно на двоечке. Включился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 Сейчас попробуем включить насос через устройство плавного пуска. Производим переподключение. Насос в устройство. Сигнальный провод от насоса в реле. И посмотрим, как работает наш насос в данной ситуации, когда мы добавили устройство плавного пуска. Насос плавно включился и сейчас он плавненько у нас будет выключаться. Реле сработало и, и... Оп, аккуратно выключился. Уменьшение гидроударов, снижение нагрузки пусковой на насос в моменты включения и выключения, увеличение срока службы насоса. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами рассмотрели механическое реле давления Aquarium PS5. Его особенности это ключик, супер.